Alpha Elegance — это декоративное покрытие с эффектом облаков, придающее внутреннему помещению изысканную элегантность и подходящее для любой обстановки. Альфа Elegance создает на поверхности непрерывную игру гармонично сочетающихся оттенков с изысканной текстурой. Для достижения этого эффекта понадобятся два валика со средним борсом и с коротким борсом, синтетическая губка, синтетическая ткань, Белый пластиковый тирок, кисть с мягкой щетиной, кисть для прокраски краев и углов. Материалы. Грунтовка с легким наполнителем фонда Альфа Эффект и отделочный материал Альфа Элеганс. Этап 1. Подготовка поверхности. Убедитесь, что поверхность ошлифована, высушена, очищена от пыли. Для новых или хорошо впитывающих поверхностей используйте подходящую грунтовку. Этап 2. Нанесение грунтовки. Первый слой. Нанесите грунт фонда Альфа Эффектс белого цвета кистью с мягкой щетиной, масками крест-накрест. Можно наносить грунт и с помощью валика со средним ворсом. Пока грунт не высох, разгладьте поверхность белым пластиковым терком. Чтобы избежать проблемы стыковки, работайте вдвоем. Один наносит грунт фонда Альфа-эффект, а другой его разглаживает. Высыхание 4 часа. Этап 3. Нанесение грунтовки второй слой. При необходимости нанесите второй слой грунта фонда Альфа-эффект тем же способом, что и первый. Высыхание 12 часов. Этап 4. Нанесение отделочного материала. Наносите покрытие Alpha Elegance выбранного цвета неразбавленным с помощью валика с коротким ворсом. Не давая высохнуть, распределите его круговыми движениями синтетической губкой или синтетической тканью. Важно, чтобы избежать проблемы стыковки, работайте вдвоем. Один наносит покрытие Альфа элеганс с валиком в вертикальном направлении, а другой его распределяет. Пока материал не высох, устраните излишки по краям и в углах влажной кистью с мягкой щетиной. Этап пятый. Нанесение отделочного материала второй слой. После того, как первый слой покрытия Alpha Elegance просохнет 4 часа, нанесите таким же способом второй слой другого цвета, выбранного вами заранее. Еще раз об основных этапах. Инструменты.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 Цикл нанесения. Один-два слоя грунтовки фонда Альфа Эффект с паузой 4 часа между слоями. Грунт сохнет 12 часов. Два слоя Альфа Элеганс разного цвета с паузой 4 часа между слоями.